что курьер принес для жены вот такую вот посылочку огроменную и надо узнать что же здесь ну тут только вскрывать придется посмотреть обучаю Один, два, три конвертика, две бумажечки, и еще целый календарик на 2018 годик. Вот это вот подарочки. Все это вы можете заказать. Что же это такое? Это интересно. вам бесплатно совершенно доставят принесут что-то женское не знаю какие-то а -а -а! очень незаменимая штука а вы потом поставите свои отзывы и все